привет вы на канале виктории Залесской. сегодня я хочу вас познакомить с новым силиконовым мальчиком Реборном. мальчик ростом где-то 53 54 сантиметра родился у нас берет вот такую сосочку маленькую можно даже для трехмесячных детей сосочку подбирать потому что ротик у него достаточно большой во рту есть язычок десна сам мальчик очень мягкий, головка поворачивается. Глазки у нас стеклянные, лауша, немецкие глазки. Бровки прошиты, реснички приклеены, глазки влажные, как у настоящего малыша. Все. Я его слегка раздену, памперс мы снимать сегодня не будем, потому что YouTube мои такие видео удаляют без памперса почему-то считая их очень пошлыми, видимо. А я не хочу, чтобы видео удалялось. Поэтому показать, как малыш пьет и писает, я тоже вам не смогу. У него такая функция есть. Может, в ближайшем времени, когда я освою программу, как убирать, накладывать на видео всякие такие штучки, чтобы не было видно, попочки там малыша вот тогда уже мы будем показывать вам все нюансы а пока что так обращаться с малышом надо очень аккуратно пальчики за пальчики не тянуть потому что это чревато чем нибудь таким что можно растянуть и даже оторвать пальчик вот такой у нас малыш родился Вторую ручку тоже аккуратно достаточно, вторая ручка в кулачке, Он очень мягенький, мы специально его таким сделали, мне кажется достаточно удачная модель. Сейчас я его со спинки покажу. Когда вы берете такого малыша, такого плана, надо головку поддерживать. Он как новорожденный не держит голову. Вот так он выглядит сзади. У него есть даже морщинки как у новорожденного ребеночка. В принципе, это все, что я вам хотела показать на сегодня. Если вам интересна тема о ребарнах, о силиконовых, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего и до новых встреч!